Приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сегодня тема нашего расклада звучит так. Состояние твоего дома. Нужна ли чистка в твоем убранстве? Это, кстати, не влияет на съемное жилье, либо ты живешь там, с родственниками, или отдельно, или еще с кем-то в ну, без разницы. Тут имеется в виду, вот пространство, в котором ты проживаешь, оно благоприятно на тебя влияет, или же нужно а, провести какие-то работы, да, вплоть до чистки, да, чтобы, что называется, чтобы было так, твой дом, это твоя крепость. Да? Я знаю, что многим этот вопрос всегда был и будет наверное интересен потому что часто бывают ссоры в семье не с того ни сего то есть на ровном месте из мухи слона там да и людям очень тяжело помириться потом впоследствии, ну головой да мы многие осознаем, что что-то не так как бы да вроде все же хорошо было и тут раз и все поменялось как-то вообще. Поэтому посмотрим какая атмосфера у тебя дома обстоит да, как какие дела нужна ли чистка Ну чистка вообще всегда нужна? надо ее проводить после там гостей, друзей и вообще после даже себя, да. Ты приходишь с работы, всегда надо чистить дом. Но сейчас мы посмотрим, в какой как, какая шкала, грубо говоря, да, благополучия в твоем доме на, на данный момент. Так, я надеюсь, пока я сейчас говорила, многие уже выбрали свой вариант. Кто не успел, ставьте на паузу. В описании, как обычно, будут все тайм-коды указаны. Мы продолжаем. Так. Я отступаю. Вот. У нас пять вариантов, кстати говоря. да я в сторону их уберу, чтобы вообще не мешались. А -а ну, так захотелось пять вариантов, чтобы было. Если тебе показалось, что какой-то вариант неполноценный, выбери еще дополнительную карту, не, не воспрещается. А мы начинаем. Первый вариант. Я тебя приветствую. Давай посмотрим состояние твоего дома. Если будут какие-то паузы, вы не переживайте. В этот момент я просто абсорбирую всю информацию, чтобы выдать вам да, своим лечебным аппаратом. Поэтому не переживайте, могу где-то зависнуть. Так, первый вариант. Стояние твоего дома. Так, первый вариант, скорее всего, люди живут не одни, в составе семьи, там, да, может быть, многодетная, может, может с родственниками, там, да, всякие обстоятельства у нас бывают, семья большая если вы живете один, ну, или там с посторонними людьми там снимаете квартиру там или что-то еще, это все равно говорит, эти карты говорят о том, что часто достаточно общаетесь со своими родственниками или с друзьями, у вас постоянно дома кто-то находится. Я сейчас не имею в виду домашних животных, сразу говорю, да. Тут постоянно в доме какая-то движуха происходит, как бы круговорот людей в квартире, да. Человековый сильный. У некоторых, кстати, я могу сразу сказать, что дома живет какая-то сущность. Возможно, это э, домовой, да, и домовой э, свои, э, как бы объяснить, в общем, домовой бдит за благополучием в квартире, в доме, да. Часто шалит, когда что-то, возможно, замечали, пропадает, да, у вас с поля зрения какие-то вещи необходимые, да, которые лежали на одном месте, а вы в итоге вы либо их теряете на какое-то время, да, потом находите в неожиданных местах, то ли еще что-то, но это с вами домовой так разговаривает, да, он дает вам знаки, пытается намекнуть на что-то, да, чтобы, допустим, на что-то обратить внимание нужно. Допустим, дома, может быть, не прибрано, да, пора уборкой заняться или что-то в таком духе. Угу. Отводят, кстати, не чужих людей, которые, ну, ну, в плане, в плане, не в плане покрови чужих, а вообще чужих людей. Э людей, которые настроены на жильцов этого дома, да, на его подопечных как-то злобленные или как-то завистью, что-то вот такое, он отводит этих людей, да, они надолго у вас там не задерживаются, если они один раз попали в дом второй раз то есть, скорее всего, они не попадут какие-то обстоятельства резко появятся, да ну и так далее, в принципе, этот дом ваш дом, он защищен да, защищен Чистки нужно проводить, но не обязательно делать их постоянно, там по нескольку раз на дню, или там достаточно там в месяц раз. Да. Оставляйте еду на столе. Я вам посоветую так, как вы поели, ну, не знаю, хлеб не убирайте, там в холодильник кто-то так делает, да, оставляйте немного еды, чтобы домовой покушал, ну, не только домовой, может, там ваши предки приходят поесть, еще ссор, ссоры, старайтесь их не провоцировать, не... даже если не вы являетесь провокатором, старайтесь не продолжать такие негативные беседы, в спокойном тоне старайтесь как-то общаться, Отойдите в сторону, да Сделайте вдох-выдох Успокойтесь и уже дальше, да Конструктивный диалог ведите там Если какие-то, ну, спорные вопросы у вас возникают С остальными жильцами Часто, кстати, можете находить монеты в неожиданных местах Ну, или в ожидаемых, ну, как бы, да Часто монеты могут у вас попадаться какие-то, ну, мелочь какая-то по дому. Периодически нужно, знаете, как чистить, да, вам то нужно благовоние, да, в виде палочек в квартире проходиться. Либо кто христианский, Грегор там проповедует, ну, состоит в таком эгрегоре, можете просто церковной свечкой там, да, или восковой, любой другой, да не обязательно даже из госка, если честно. Стихия огня, она как бы и, и так, и так, как бы без, без разницы. У вас, у вас же не стоит задача там ритуал провести, Вы просто ну, какой-то там, какой слишком заумный, да, вам просто чистая атмосфера немножко почистить, а для этого нужна вам огненная стихия. Вот тут, тут именно, вот именно таком об этом говорится расклад. Так и еще побалуйте иногда своего домового, если таково имеется в наличии, да, конфетками. Конфетки маленькие такие, шуршащие упаковки. Да. Так, домашнее животное будете заводить, если или оно, если у вас есть, оно как бы хорошо это дело хорошее но опять же вам нужно у кого есть домовой опять же говорю вам нужно попросить его чтобы вашего домашнего животного он не драконил да? и чтобы и поговорить со своим животным чтобы он ну как бы в согласии в мире жил да С защитником дома то есть Потому что может быть так, что домашнему животному в квартире может не понравиться. Но это не потому, что у вас квартира плохая, ну, дом. А надо договориться. Вот сразу попросите просто вслух. Там, как бы это глупо и со стороны не смотрелось. Но, тем не менее, лучше переведеть, да. Угу. Ну ладно, я на этом с первым вариантом заканчиваю. Давайте продолжим далее. Надеюсь, кому-то информация пригодилась. Переходим ко второму варианту. Второй вариант. Приветствую. Так, как, как говорится? Атмосфера в доме. Ага. Так, тут, может быть, люди смотрят, кто недавно создал... Семейную ячейку, как говорится, да. Замуж вышел, женился. Это любовное гнездышко, может быть так. Ну, а если, допустим, у вас такого нету, ну, у вас просто как бы, да, идиллия, можно сказать, есть. Она присутствует. Возможно, у вас затворнический образ жизни, да, в <laughs> последнее время. И вам в кайф. Многие, возможно, интересуются, пытаются навязаться в гости, поспрашивать там, что как живешь, чего на связь не выходишь, ты что там с тобой произошло, ты что там заболел, заболела. Это вот такие вопросы могут вообще постоянно у вас, а, вам задаваться. А вы такие, ну да нет, все хорошо, просто ну, как бы, живу и, ещё, и никого не трогаю. То есть вот такое может быть. Но... Давайте посмотрим второй вариант по вдоль. Угу. Так, заключительно по вдоль. Так, что-то как-то прям устали вы, да, вымотанные какие-то. Домой приходите, как выжатые лимоны. И если, допустим, у вас э, не подразумевает там работа или ваш образ жизни, там часто выходить на улицу, да, то тут карты говорят о том, что вам нужно обратить внимание на уборку. Уборки явно не хватает, потому что энергии застоявшиеся есть немножко такое. Нужно проветрить помещение там, да, сделать какие-то, не знаю, ну окна мыть там уже у нас время, не знаю, ну кто где живет, конечно, кто откуда смотрит, если вам погода позволяет, да, помойте окна. Что называется, у дома окна, это глаза, протрите ему глаза, этому дому, да Чтобы как бы через окна вам попадала вот эта солнечная энергия, да Обогащала вашу атмосферу в доме Не хватает, тут все в темноте находится, в мраке То есть я не говорю, что у вас там негативная энергия Нет, вообще не про это Я про то, что у вас, ну как в берлоге у медведя, знаете, да Давно не убиралась, давно не чистилась. Ну, я понимаю, что тяжело бывает, когда ты в своей, как бы, на своей волне, тебе сложно отвлечься, но внешне оно, оно очень сильно влияет на внутреннее, да? У вас очень хороший потенциал, да, в плане энергетики в доме. И вам нужно.. Тут нужна очистка обязательно. Не, не обязательно, ну, в смысле, не. чистка не только в, в, в плане физически там, взять, тряпку и помыть там, полы, да. Тут еще нужно почистить само вот, пространство ментальное, да? Что-то вы прям варитесь в каком-то своем котле, да, и уже не замечаете каких-то вещей, которые давно уже надо было как-то. Вот эти вопросы решить, там, я не знаю, стоит у вас там посередине комнаты, не знаю, тазик с водой, да, грубо говоря. Ну, я вот сейчас совсем притянута за уж, но тем не менее, надеюсь, вы понимаете, что у вас что-то стоит лишнее, да, вы понимаете, что это нужно выбросить или отдать, или подарить еще что-то. Но оно стоит, и вы как бы первый день прошли, второй, третий. А там он уже, как, как знаете, как будто так и надо. То есть, да, вот он как врос, блин, в землю и там стоит, да. Нет, делайте уборку прямо в срочном порядке, через «не хочу». Потом потом реально сами себе спасибо еще скажете. Он у вас немножко, вот знаете, круговорот вот этот энергия, он, он затхлый, то есть он... он Практически стоит на месте, потому что очень много лишнего у вас в доме находится. Вам нужно сделать э, генеральную уборку, это мягко говоря. Избавьтесь от всяких подаренных, э, надаренных, э, ненужных совершенно ни в обиходе, ни еще где-либо вещей. И не берите чужих, э, вот, э, как называется... Кто-то, допустим, ну, БУ там любит покупать или еще что-то. Старайтесь от этого ну, во всяком случае к минимуму свести вот эти вообще вещи. Потому что, ну, чужая энергетика, вы заносите ее в дом, понимаете? Диссонанс тоже возникает. От этого у вас, кстати, усталость может быть, потому что вы расходуете катастрофически много энергии. Хотя вроде бы и ничего за весь день особо и не сделали. Пора, пора генералить. Да, тут прям прямым текстом говорят. Потом, когда уберетесь, да, через какое-то время откройте этот же расклад, выберите какой-нибудь из вариантов, да, проверьте, да, в каком состоянии на, на, на тот момент будет у вас атмосфера в доме. Нужно ли будет вам еще что-то там сделать, или вы э, прочистили все, все пространство? Вот так вот. Конечно, жить в своем мире, как бы, да, это очень-очень приятно и хорошо, но когда в доме бардак, этот бардак перетягивает на себя ваши силы. Поэтому имейте в виду. Так, на этом я, наверное. Закончу с вами. Так, второй вариант. Сейчас. Давайте к третьему переходить. Третий вариант приветствую. Атмосфера в доме. Какие-то хлопоты. Вижу. Отечность какая-то у вас в пространстве. Скорее всего, связано с внешними факторами. Да, у вас. Напрямую у вас они этих опытов не касаются, но из-за того, что, допустим, может быть у вас из близких, там, у него очень резкие перемены в жизни происходят, на вас это отражается, и это вот, а, в вашем доме читается. Третий вариант выбрал. Атмосферу в доме. Так, кто выбрал этот вариант? Либо у вас очень много женщин в доме на квадратный метр, да? Относительно мужской половины. Или их вообще нет у вас мужчин в доме, не, не проживает, да? Ну, всякое бывает, да? Либо у вас в окружении очень много женщин. Подруг там. Коллег на работе. Ну, у вас перекос женской энергетики. Это, кстати, даже может э, и по факту имеется в виду, что у вас э, две женщины, там, трое мужчин, там, брат там, сы сыновья и все остальное, но в плане энергетики женской, вот, даже вот у мужчин преобладает. Бывают мужчины с женской энергетикой. Вот. Тут очень часто сколки появляются на бытовом уровне, по бытовым вопросам. И никто, ну, каждый на себя идеала перетягивает, никто не хочет полноценно, то есть ну, ува нет уважения, да, к чужому труду, нет уважения к как бы объяснить. Или кто-то, он, можно, в коммунальных каких-то квартирах живет, я не знаю. Очень много людей, и у каждого свое мнение, да, и при этом никто друг друга не слышит. Вот. И ответственность перекладывает. То есть пока, допустим, ну, условно, если это коммунальное жилье, да, или там еще какое-то, то у вас, например, какое-то есть расписание, да, по уборке там помещения, там, не знаю, общего, да. И вместо того, чтобы взять и сделать, да, вот, вы просто выясняете, чья очередь. То есть, и первый никто не делает никаких вот поползновений там. Ждет, пока там либо за него сделает, либо кто-то другой, ну и так далее. То есть, тут очень много людей, возможно, кто в частных домах живет. Или в многоквартирных таких домах. Возможно, с оградами, да, то есть с выходом на этот самый, на участок. Я тут вытянула пара квартишек. Кстати, многие тут снимают, либо жилье, ну, это жилье тут явно, не, оно не совсем ваше. справедливости не хватает, но ну, это и так понятно, дальше-то что? Ну, смотрите, если у вас нету возможности, да, жить так, как вы хотите, да, то вам нужно как-то с людьми договариваться. Делайте, как можно сделать, соберите консилиум, да, из всех вот этих людей и обговорите условия той же, там, не знаю, уборки, какой-то, нек... ну, ответственность нужно разделить между всеми. Я понимаю, что у вас там тяжелые вообще жилищные условия, я тут посмотрела по картам, Да. Возможно, у вас, кстати, соседи, которые э, любят погулять, покутить, или шуметь любят. Очень сложно, тут, конечно, самое, прочитать атмосферу в доме. Она постоянно в хаосе находится. Но в таком случае я бы вам посоветовала договориться о чем то да? Какие-то тут есть вопросы даже юридического характера. Вот эти вопросы, если в ваших силах их как бы озвучить и решить в коллективе, то было бы неплохо их, эти вопросы, разрулить. А так, в плане жизни... Ну, делайте так, как... Э вам удобно в плане, ну и честь по чести, чтобы было, да. Если, допустим, вы живете, да, и вам нужно убраться, то уберитесь ну, на ну, своей территории, там, как бы, и все. Тут, тут нету фундамента того, что вот, не хватает вот этого, знаете, уверенности четкой, да, что мой дом, моя крепость, тут, тут как, какое-то наслоение, да, то есть тут нет такого, чтобы постоянно жили одни и те же люди, или вы часто меняете свое жилье, и это, или у вас много соседей, или вы вот, ну, что-то такое съемное, очень, как вот это все намешано, очень много намешано, вам бы нужно вот это все слой за слоем, да, что называется, тирать учистить, вот тут прям надо, а что вам для этого нужно сделать? Совет карт. Ну, тут э, работа не початый край, да, будет, нужно проделать. Я бы еще привлекла на вашем месте э, какие-то храмовые структуры, да, пошла, если у вас есть такая возможность, зарядить какие-то амулеты. Или, ну, есть такие там, не знаю насчет христианского, но вот в буддистских есть храмах а, освещенные такие штуки, которые ставятся в доме, да, или на, на, наклеиваются на стены, там, да, вот эти амулеты. Но вам нужно постоянно вот этот процесс его... как бы ускорять, усиливать и накладывать друг на друга. Потому что очень много энергии чужих, посторонних людей у вас в доме находится. Тут именно с точки зрения амули... амуле... амулетов, вам нужно амулетами э, дом обставить. Ну, не надо там статуэтки, там, 100-500 штук, там, или еще чего-то, да? Чистите сами по мере возможности, там, как вы умеете, да. Кто-то дымом чистит, кто-то огнем, кто-то водой, святой, всякое разное. Ну, тут, тут нужно вот именно заряжать, заряжать амулеты. Чтобы эти амулеты, постепенно работая, группируясь между собой, да, попадая в ваше пространство, они чистили слой за слоем вот эту энергию от чужих, от чужих вот этих вот людей, И не только. Вот карта вышла, да, двойка кубков, но у меня тут на нее такие мысли идут, что вам нужно здесь что-то дома создавать. Если вы умеете или хотите научиться, то, то... пришло ваше время, что называется, вам нужно это. Можете, кстати, получается, амулеты и сами создавать на своей энергии, да. И это как часовой механизм. Видели, да, вот ускоритые... Ран... Ну, вот это как раньше, вот эти механизмы, шестеренки. Вот это вот у ваших силах тоже вот постепенно, чтобы по... вот этот механизм, да, в виде ваших амулетов, он заработал. Механизм увеличивался со временем, усиливался друг друга. Они бы усиливали. И вот так тоже можно чистить дом, пространство. Так... Вот тут на карте, смотрите, изображен а, богатый, не знаю, купец, условно, который дает милость. Но у меня да, ощущение наоборот. Вам не нужно никому ничего давать. Наоборот, берите сами. А, берите сами, что называется. Да? Я не имею в виду милость, а берите и ну, не, раз, не разбрасывайтесь своими благами. Тут, может быть, люди, которые очень много делают для других. Вот вы свою энергию распыляете. Поэтому старайтесь поменьше этого делать. Копите ресурсы свои. Не надо их раздавать направо и налево. Не надо совать свой нос туда, куда чужой вопрос, что называется, да, помогать там. Вам, вам этого не надо делать. У вас, э, у самих не все так. Хорошо, да, чтобы этими ресурсами еще и разбрасываться. Даже если у вас просят, кстати, деньги зимы, не давайте. У вас сейчас не то время, не, не, не, не то место, где вы проживаете, чтобы вот да. не в том вы положении, чтобы так себя вести, короче говоря. А -а -а -а -а. Да, ладно, тройки я с вами закончила. Здесь помогла. Хотите другие расклады, посмотрите. Так, четвертый вариант. Подождите. Это суйка Я, кстати, очень рада, что у меня э, стало смотреть больше народа что вы оставляете комментарии, я все читаю, мне очень приятно. Всем спасибо большое. А, оставляйте свои темы там в комментариях, да, раскладов, чтобы вы хотели услышать. А, так по поводу чистоты выпуска на канале, я буду стараться три видео в неделю выкладывать, да, чтобы не слишком много, но не слишком мало, да, было. Так что вот так вот. И ваших как бы, силах, да, услышать то, что вы хотите, да, какие расклады, темы разобрать, вот. Ну, ладно. Четвертый вариант я вас приветствую. Ой. Ой. Так, четвертый вариант я вас приветствую. Еще раз. У меня тут произошел казус с телефоном. Так. в вашем доме. Очень сильно человек сейчас смотрит меня. Сильной энергетикой. Я не буду сейчас к полу а при, а, при, а, это, привязываться. Кому надо, тот услышал, да? Так, атмосфера в вашем доме. Короче говоря, я бы так выразила, вся хата обставлена защитой ваш дом, тут ваша крепость, да. Потому что, видимо, был недавно прецедент, достаточно затяжной, да, после которого вам пришлось оборону свою усилить, значительно усилить. Даже как-то трансформацию свою пройти. У вас сейчас, ну, если так грубо говорить, то у вас сейчас стоит биты, да, в коридоре. Если что, на всякий случай. Да. Под подушкой нож тоже есть, если что. Ну, я вот так вот. Так. У вас все хорошо? Что я могу вам сказать? У вас все прекрасно. Вы уже и сами все знаете. Просто, просто решили проверить на всякий случай, да? Правильно сделали, что перестали пускать людей-завистников вот этих, кто вам говно подложил под дверь, да? Ну, тоже сильно защитами не обставляйтесь, но у вас энергия там тоже начнет плохо циркулировать. У вас дом защищенный, все хорошо, все прекрасно. Все работает как часики, что называется. Ну, а что, я больше тут ничего не скажу? Ну ладно, давайте парочку, парочку вытащим. Ну, давайте вот еще одну карту я вам вытащу. Ну, вы, вы, вы, вы, вы в обороне, короче, находитесь. У вас все защищено, То есть, ваша крепость полностью защищена со всех сторон. У вас просто так домой не попадешь если ты, даже если ты знакомый. То есть, сразу никого к себе домой не пускаете. Вы очень так бдите за вот этим вопросом. Потому что, ну... Ну, а что, шишки набили в свое время. Ну и правильно, что? Своих ошибках учиться. Да. Кстати, правильно делаете, кто делает так, да? Деньги копите. То есть не в плане, что вот некоторые, ну не некоторые, многие, да, так где получили зарплату и побежали там направо-налево тратить, а потом к концу месяца локти кусают. У вас тут немножко по-другому. Вы ресурсы свои копите, да? Там хотя бы с вечера подождать там, да, чтобы вот эти деньги, они у вас под подушкой, грубо говоря, полежали, и потом уже на трезвую, что называется, голову, да, вы свои ресурсы стараетесь в правильное русло направлять. Кто-то новым чем-то заняться хочет. Вот. Но у вас... Получится, сразу могу сказать. Не надо бояться. А вот. И еще... В одиночестве, на самом деле, вы прогрессируете очень быстро. Поэтому... Но это не значит, что вам нужно постоянно наедине с собой находиться. Да? Старайтесь тоже иногда гулять проводить время вне на дома с друзьями, со своими. То есть есть некая такая черта у вас такая побыть наедине с собой. Тут что-то вы как-то совсем потерялись от общества. Немножко контактировать вам нужно все-таки. А то и новости вас интересующие, да, мимо вас проходить будут. Поэтому так вот. С четвертым вариантом я, пожалуй, все. Так, у все четверки. Давайте к перейдем. Пятый вариант, я вас приветствую. Пятый вариант. Не так радужно, могу сразу сказать. На этой папиро карте ясно было, да, кто умеет читать. А, переехали недавно, да? Или поделили жилье, что-то такое, тут прям разделение идет какое-то семейное. Почему-то хочется так сказать, семья разделилась, распалась. У кого не семья, у кого, у кого там, кто встречался с кем-то там, или, или там снимал жилье там с близким другом, подругой, там, братом, сестрой, вот. И есть какая-то тоска от того, что все уже не вернуть, уже как бы разошлись у моря корабли. Такая истощенность прямо от вас видите этим. Не лучшее время, да, для кого-то сейчас. Ну, как вам кажется. Пустота вокруг. Чем вам эту пустоту заполнить? Ну, а что делает после разрывов? Он, ну, меняет имидж шоппинг uh, uh, не знаю, какие-то косметологические как услуги, uh, вот эти, да, мероприятия проводятся вам нужно не знаю ну как это либо во внешности своей, да бежать волосы назад что-то, какие-то вещи делать которые вам давно хотелось вам нужно тут освободить проветрить голову и вот тут могу сразу сказать, что люди, которые выбрали пятый вариант, они, они являются центром вот этого, знаете, вы есть центр вашего дома, пространства благополучного, да? Вот вы себя плохо чувствуете, и вот атмосфера сразу такая же становится вслед за вами. У вас все на подъеме, и, у, и, и соответственно, в доме шикарно все. Ну, Сейчас карты говорят, что у вас сейчас какая-то осенняя хандра, да, вам нужно что-то в себе поменять, какое-то одно, что-то одно, какую-то детальку заменить, чтобы механизм, соответственно, дальше уже продолжал движение, да, по ходу дела, да, детальки менялись, улучшались, да, короче, сервисные работы проведите с собой, да. Когда у вас все нормально будет. Не надо сгоняться вообще, что-то вы там сильно далеко зашли в этом плане. Кто-то в работу уйдет, кто-то уйдет в развлечения, кто-то в самопознание. Что-то все вместе, да. Это на самом деле для вас очень крутое время, чтобы что-то в себе осознать, понять видоизменить в лучшую сторону. И перестаньте себя сейчас жалеть, и перестаньте загоняться всякой хернёй. Вам нужно, у вас прям, блин, плодотворное сейчас время для того, чтобы херачить. Прям, прям колоссальные ресурсы для того, чтобы сделать из себя конфетку. М -м -м -м. Тут больше самоездом вы занимаетесь, на самом деле, чем какими то полезными вещами, а на это все равно ваши ресурсы уходят. большие, так что так вот и время как-то тянется, а когда найдете вот то, что хотели бы чем заняться, да, у вас времени вообще в обрезка будет казаться стало меньше, но это и будет показателем того, что вы идете в верном направлении. Так, давайте еще карту вот еще. Вот, видите, карта смерти. тут Трансформация. Идите в нее. Не оглядывайтесь назад. Все, уровень прошли, вам надо дальше. А вы все по сохраненному этому уровню бегаете, бегаете. Вам надо дальше идти, познавать новое в себе, в людях, во всем мире. Да? А вы что-то зависли, зависли вы что-то сильно. Идите дальше. Все будет шикардесно. А гарантирую. Люди-то приходят и уходят, а мы у себя остаемся навсегда. Так что имейте в виду. Все, всем спасибо. Надеюсь, вам было полезно услышать информацию, которую вы услышали. Выбирайте другой расклад, смотрите другие видео, предлагайте темы, оставляйте комментарии. Я буду все читать, я и так читаю все. Надеюсь, мы с вами будем плодотворно дальше да, развиваться все вместе. На этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем пока-пока.